Текила, ни одна, ни в одну горло не вкатила Годы оборота забирают свою силу Уже не помню, когда и где что-то было Я стал немодным, или обо мне забыли По-моему, я был в прошлой жизни поэт Ну и поэтому до сих пор сижу на этом А может я уже родился как-то под этим Не знаю, мне никто не ответил Тишина, свечи нагоняют вечер А делать нечего, да и заняться нечем Есть идея, сколько на это если я все затею, я ухожу из этого кадра на время. Я снова тут. В этом и вся идея. Опа, одна секунда, у вас истерика. Я на мониторе. Да, это Америка. Далее, Надо подобрать детали и поставить их так, чтобы все убивали. Вот сценарий: снимаем кино в Италии. Главный герой в этом сериале. Один замысловато, тупой кретин, Второй он на первом слое. Третий его никто не заметит. Четвертый в банде, он в авторитете. Богатые ребята шестой, не помню кто такой, и в общем. На начало это не покатит, качество не то. Ладно, все хватит, хотя можно поугорать Я был один, осталось пять, и будто все расплывается в густом тумане. Я возвращаюсь на то место, где был ранее. Это пока не клип, но на начало круто. Это подготовка за это утро, пока я не настроил качество звука. Я пробую новую самую крутую штуку, Крутую